Фланцы переходные тип 50 FL служат соединительным звеном при установке патронов токарных на планшайбу поворотных столов. Для облегчения центровки при соединении с патроном фланец имеет цилиндрический выступ, соответствующий центрирующему поиску патрона по 165 Крепление фланца к патрону производится болтами через сквозные отверстия.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 а установленный на него патрон будет иметь диаметр 160 мм.